Сегодня у нас будет распаковка линжемина. Это тайские капсулы, которые делаются на основе корейского экстракта линджи с добавлением витаминов. У меня есть традиция каждый год на день рождения своего папы я дарю ему вот такие вот капсулы. То есть вот сейчас вот на заднем фоне я специально их показать, в каком виде они приходят из Таиланда. Я заказала посылку, доставка с деком. Посылка пришла ко мне через две недели в Новороссийск. Ну да, у нас летают самолеты, у нас ходят поезда, поэтому из Москвы до нас доходит дольше. То есть быстрее посылка долетела из Таиланда в Москву, чем из Москвы в Новороссийск. Вот традиционный подарок для папы. Капсулы с понтами морала. Вот я их распаковывать не буду. Чтобы не занимать времени, у меня уже было, было видео с распаковкой. Вот. И просто для сравнения, чтобы по размеру было видно, то есть с этими капсулами работаю уже много лет. Потрясающие результаты и у клиентов, и у моего папы. И у меня тоже очень хорошие результаты. А эти капсулы ⁇ это новинка в нашем ассортименте. Это я взяла для мамы, потому что у мамы сейчас а, вдруг появилась гипертония, а по описанию из тайских источников эти капсулы как раз-таки помогают решить эту проблему. За счет того, что здесь, кроме линжи также содержатся а, всякие полезные микроэлементы. Вот я не знаю, здесь видно, не видно. Состав. Вот он. Состав. Вот корейский Линджи экстракт. Железо, цинк, витамин Е, магний, витамин В2, бета-кератин. Такой достаточно хороший состав, очень полезный для здоровья, особенно для женщин в климатическом периоде. Вот. И сейчас вот посмотрим, как эти капсулы выглядят внутри. Здесь вот все, все запечатано, заклеено, вот оно запарено в такую пленку. Вот, сейчас будем ее пытаться вскрыть. Даже не понадобился ритуальный ножичек. Вот, да? Можно понадобится дальше. Вот, снимаем вот эту вот пленочку. Ага, здесь вот у нас еще один уровень защиты. И вот здесь вот уже, да, пригодится тайский ритуальный ножичек, чтобы подеть это все аккуратненько и отклеить. открыть, иначе не получается. Этот ножичек из тайского храма. Вот. Как талисман, который оберегает от порчи всяких негативных энергий и так далее. Так. Ну, мне он очень понравился по форме, и мне очень удобно им вскрывать всякие штуки. Теперь пытаемся открыть коробку. Опа! Вот. Внутри у нас вот такие вот блистеры. Инструкция. Еще раз составом на тайском языке. Но ну, на самом деле, я сейчас приловчилась через Google Translate, через перевод по фотографии. Можно замечательно перевести все, что написано на тайском, на русский язык. Вот. Потом сяду, ради интереса, переведу, что здесь написано. Потому что описание на сайте я делала на основании того, что я нашла в тайском интернете. Вот. Вкладыш. И вот такие вот капсулки. В самом деле, очень похожи и по размеру, и по форме на золотые корейские капсулы с понтами Морала. Ну, в таком вот виде. Вот, здесь находится 60 мягких капсул по 920 мг. Вот, сейчас пойду относить родителям.